дружбу И он будет проходить по вашему символическому, как раз, дому дружбы. Здесь у вас будет находиться пять планеток. Поэтому сфера общения с друзьями, с большими коллективами будет для вас очень актуальна. Но посмотрим, с чего же все-таки начинается у нас этот период. С 1 февраля по 24. Венера в этом знаке проявляет себя очень активно, но поверхностно. Как правило, отношения, завязывающиеся на этом периоде, носят такой легкий и непринужденный характер. Как правило, что-либо серьезное редко устанавливается и дает очень большую свободу во взаимоотношениях и свободу независимость. И очень часто на таких периодах образовываются союзы, которые, в которых строятся отношения на увлечение каким-то общим делом. Что еще интересно? Интересно то, что с 1 февраля по, 20, по 21 Меркурий будет ретроградным. И как раз он будет у вас двигаться по зоне дружбы. О чем это говорит? О том, что вернутся какие-то ваши прошлые связи, прошлые ну, друзья из прошлого а может быть вы с кем-то давно не общались соскучились то как раз это время для того чтобы встретиться пообщаться вспомнить что вы есть друг у друга и провести приятное время также это может указывать на какие-то взаимные ваши дела с дружеским окружением что-то можете с ними создать построить возобновить ранее начатое но Начинания на этом периоде неблагоприятны. Также на этом периоде хорошо что-то продавать, избавляться от чего-то ненужного, может быть, доделывать то, что вы начали ранее, но не было времени это закончить. Но для того, чтобы устраиваться на новую работу, для того, чтобы начинать какие-то новые проекты, это не лучшее время. Поскольку ретроградный Меркурий отвечает за время. И ретро означает его Обернутость в прошлое, возврат в прошлое. Он всегда что-то будет притормаживать. Очень трудно будет договариваться, будет постоянно путаниться во времени, во встречах, в каких-то организационных вопросах. Поэтому постарайтесь провести это время налегке. Что еще интересного? Посмотрим, в общем-то, с каким настроением вы входите. Ну, я могу сказать так. Здесь у вас возникает очень активная сфера. Вот она у вас, второй дом. Вот вы первый дом, второй отвечает у нас за финансы. И здесь у вас очень интересно идут аспектики, которые говорят о том, что, возможно, у вас есть какие-то непредвиденные траты. Или у многих есть желание и возможности что-то приобрести крупное. Но все же по приобретению я бы не рекомендовала. Обычно купленные какие-то техника техника купленная на этом периоде с 1 по 21 февраля, она имеет обыкновение ломаться или работать не так, как вы хотите. И в итоге ее все равно придется либо переделывать, либо возвращать. Ну, в общем-то, можете быть не очень довольны. Так что по финансам, да, из плюсов возможны возвраты долгов вам обратно. Если вам кто-то должен, то есть шанс эти денежки вернуть. Но для вложений не очень. Особенно до 8 февраля будет работать квадратура Марс-Юпитер. Марс, -Юпитер. Марс это активность в вашей финансовой сфере. И Юпитер он все расширяет желание что-то вложить или в кого-то. Пожалуйста, постарайтесь не одалживать. Иначе потом сожалеете. Будете сожалеть о своих вложениях. Вернуть будет деньги очень трудно. А, на что бы еще хотелось обратить внимание? С 3 февраля по 16 будут включаться такие интересные помощники в вашу жизнь. Например, как соединение Венера юпитер Вот они. Я давайте наберу. 3 февраля. Вот Венера пойдет на соединение с Юпитером и Сатурном. Ну, Венера с Юпитером считается аспектом большого счастья, большой радости. И если вы будете планировать какие-то встречи, какие-то, может быть, вечеринки или какие-то дела, то постарайтесь это все спланировать в пределах с 3 по 16 число. А также соединение Венера-Сатурн, оно будет работать до 10 февраля. И оно как раз указывает на стремление к деньгам, на улучшение своего финансового положения, но здесь нужно остерегаться от того, чтобы использовать других людей в своих целях. Еще интересно. С 5 февраля по 19 марс будет находиться в гармоничных... Ну, давайте вот я наберу 10 Марс будет находиться, он у вас в сфере денег, будет находиться в гармоничных аспектах к Нептуну. Вот он, Нептун. Смотрите, Нептун у вас находится в зоне чего-то скрытого, не И, возможно, поступления финансовые из каких-то скрытых источников. То здесь может вам повезти. В денежках есть в том случае, если вы не афишируете свои доходы, и если они неофициальные. И здесь еще, может быть, знаете, актуальная тема для тех, кто занят... Ну, работает сам на себя для тех кто занят в каких-то сферах удаленного обслуживания ну, может быть там с медициной может быть работает на какие-то организации закрытого типа ну вот здесь у вас тоже хорошие благоприятные аспекты что еще интересного с 11 февраля у нас ожидается новолуние новолуние будет в водолее 11 февраля. Ну, опять же, эта тема дружбы, очень будет благоприятный период для общения, для объединения и для решения каких-то там своих глобальных интересных вопросов со своими соратниками и друзьями. Также интересно, с 8-19 февраля Венера будет образовывать квадрат. Давайте посмотрим 18-19 февраля. Венера квадратик Марсу. Вот Венера. И вот ее будет квадрат к Марсу. Практически, практически точный. Здесь 22 градуса, здесь 22 23. Здесь может быть, знаете, некие финансовые траты или конфликты между. Тут, кстати, идут конфликты между разным полом, между мужчинами и женщинами из-за финансов. То есть постарайтесь в эти, в эти дни быть максимально эмоционально уравновешенными. И еще в течение своего периода с 1 по 17 февраля будет работать такой аспект, как квадрат Сатурна к Урану. Знаете, с одной стороны, это будет большой соблазн ну, сделать что-то по-своему, может быть, как-то надавить на свое окружение, заставить окружающих действовать в своих интересах. Но Постарайтесь, постарайтесь, принимая решение, помнить о том, что все-таки ретроградный Меркурий, он будет путать планы и не будет давать вам большой свободы в реализации своих намерений. Лучше провести это время налегке, занимаясь своими обычными обыденными какими-то делами, вопросами, завершать ранее начатое и встречаться со своими. Друзьями, которых вы давно не видели и соскучились по ним. Ну и сейчас мы прибегнем к характеристике на таро по основным сферам вашей жизни. Как советы, так и, в общем-то, главные события, которые будут происходить в вашей жизни. По поводу того, как вас будут воспринимать окружающие. Здесь была карта Якорь. Якорь говорит о том, что вы будете для окружающих выглядеть очень спокойным, уравновешенным человеком. Ну, Как минимум, вы так будете выглядеть внешне. Человек, у которого все схвачено, человек, у которого все стабильно. И человек, который четко знает, к чему стремится и к каким целям идет. Что же касается реализации карьерных устремлений. Здесь выпала карта крысы которые обычно говорят о потерях или о желаниях, о своих личных желаниях материального характера, желание урвать что-то. Крысы они всегда что-то любят брать. Но по горе здесь идет препятствие, то есть здесь есть финансовые препятствия, и по башне это говорит о том, что есть будут финансовые препятствия для достижения своих целей в плане карьеры и каких-то своих ну, главных стремлений. То есть нужно немножко подождать, подождать. Любые старты и желания продвинуть ситуацию они могут иметь, ну, могут иметь определенные проблемы. Теперь в плане отношений со своими близкими, с теми, кто в семье любовные, может быть, какие-то интересные истории, то здесь интересная ситуация. Есть возможность познакомиться с очень важным человеком, который может стать в вашей жизни важным человеком, надежным, по медведю, здесь идет, знаете, как покровитель. И по уточняющей карте э Корабль, здесь говорит ситуация о том, что может быть приезд этого человека, может быть знакомство, может быть вы с кем-то давно не виделись, и этот человек наконец-то снова появится у вас на горизонте, у вас на пороге, и у вас будет возможность с ним что-то начать заново. В плане стабильных взаимоотношений здесь есть указание на то, что то, опять же, возможно, возобновление. По ребенку это всегда говорит о начале чего-то. Но по книге здесь есть указание на то, что есть начало возобновления каких-то отношений, которые были у вас давним в прошлом. Продвижение их, начи... обновление. Обновление того, что было когда-то. Есть шанс чему-то старому, снова, во что-то старое снова вдохнуть жизнь. Ну и главное, вам свет здесь дается по дереву это пускать свои корни дальше то, что вы уже начали пускать продолжать продвигать свою деятельность заниматься своим родом своей семьей углубиться во взаимоотношения со своими близкими женщинами уделять им очень много внимания И, в общем то здесь есть указание на семейность возможно кто-то хочет ну или думает о том чтобы ну, стоит с кем-то отношения доводить до семейных УЗ или нет. Вот здесь есть указание, что нужно ориентироваться на семью и вообще уделять много внимания своей семье. И также есть указание на то, что может быть покупка, но по поводу покупки я бы все-таки не спешила. Единственное, что если вы уже давно задумали приобрести что-то, уже делали какие-то первые вклады, уже что-то выбрали, уже конкретно знаете, что вы хотите на это потратить, тогда да, это может быть. Но если у вас это желание возникло вот именно на этом периоде, здесь и сейчас, то все-таки стоит подождать. И также есть указание на то, что может быть поездка. Поездка на отдых совместно с кем-то из своего ближайшего окружения. Ну что ж, надеюсь прогноз был для вас полезен. И до встречи в следующих прогнозах. Также не забывайте меня лайкать, комментировать, делитесь, пожалуйста, моими видео. Я надеюсь, что они будут для вас полезны.